Всем привет! С вами канал Рыбахвост. Простите, ребята, что давно не записывал видео, не получается. Сейчас рыбалки попробую. Сейчас очень сильная жара, толку нету никакого. Ездить мелочь, снимать тоже не хочется. Ну, хотя бы что-то, как говорится, но все равно. Краткий обзор моей доски. Почему краткий? Потому что я не знаю, что вам про нее толком рассказать. Если вам действительно будет интересно пишите в комментариях о полном обзоре и я тогда уточню материал название все диаметры все все все полностью штангелем будем мерить сейчас, ну, составим чертеж ладно перейдем к делу сейчас по просьбам обзор моей доски которой, которую я бойл доска самодельная Прошу строго строго не судить. Сделали мы ее хорошо, в принципе. Ну, больше ее делал мой начальник. Итак, доска для катки бойлов. Материал, извините, уже точно вам навряд ли назову. Может быть, если я вспомню, я напишу это в комментариях там или в описании. Но этот материал, он изоляцию. Из него ну, не дерево как пластмас с деревом не помню если кто знает как называется напишите в комментариях дело это выглядит вот таким образом двух половин распилили рассверлили по три отверстия разных диаметров то есть у нас получается 12 вот это по моему 20 20 или 22 самое большое а, средняя по моему 15 на маленькие еще не приходилось ловить а, средние они у меня лежат на большие Рыбы такой, ну, как все мои знакомые говорят, рыба рыбы такой нету, чтобы у нас такого размера заглотило бойл. Карась, грамм на 500, вот такой бойл, он просто начинает пробовать, раскушивать и попадается на хипчок. Не обязательно, чтобы она глотала этот бойл. Я не привык еще катать ей, поэтому я катать сейчас не буду показывать, как она катает. В первый год, то есть в том году, мне ее подарили. Я хотел снять видео, как я катаю, но у меня не получалась правильная консистенция, чтобы вот, как вот в других, на покупных досках, они раз-раз, и все, и они вышли на выходе, все хорошие такие бойла красивые. У меня такого не получилось. Кстати, он полежал, чуть-чуть начала подкусывать А так она вообще шикарно Ходила А, я извиняюсь Тесто плохо отмыл Тоже очень хорошо катает Но мы ее делали В станке, поэтому В домашних условиях ее Именно из этого материала Не сделать А так вообще Не заморачивайтесь в домашних условиях делать доску для бойлов она сейчас и подешевела но единственное что то что здесь несколько размеров а в доске один размер как она что будет неизвестно такая вот досточка очень гладенькая обработанная здесь нигде ни заусенцев нету ничего доска должна быть закреплена без вот этой ручки когда вы делаете тесто это будет нереально что то ручку мы прикрутили на два самореза обклеили Также и вот, вот эти боковые они точно так же прикручены на два самореза все проклеено выровнено все красиво аккуратненько сделано делал, делал пистолет для того, чтобы тесто выдавливать, также сделал пистолет с насадками. Ну, увы, пистолет испытания не прошел. Для того, чтобы выдавить, допустим, один размер выдавил, колбаску сделал, положил, накатал в таких бойлах. Надо таких бойлов, надо таких бойлов. <coughs> пистолет не выдержал испытания. Поэтому приходилось все это делать катать вручную закладывал ну честно говоря я закладывал вот получается открыл у меня много раз не получалось я на одну колбасу одного диаметра на всю ложил уже просто на глаз руками где потоньше где потолще здесь тоненькая здесь чуть потолще здесь еще толще ложил одной одной колбасой начинал катать за один проход получалось здесь по три бойла вот такая вот доска у нас получилась ну, вот. я, я хотел эту себе положить на полочку чтобы она просто была два раза я уже ей катал бойла на полочку она никак не уйдет здесь она у меня подписана если доска не пусть справляться, можно и руками накатать бойла. Там не суть важно. Рыбы не инженеры. Они не замеряют, какой бойл, какого диаметра. Там правильно, ровно он сделанный. Так что насчет этого не заморачивайтесь. Я один раз накатал себе чесночных, кукурузных и хайнсовских бойлов. Я уже второй год езжу на рыбалку. У меня еще полпакета этих бойлов. Немного теста, но бойлов получилось тех чуть, тех чуть, тех чуть. Я просто надеваю только бойлы на волос. При я не добавляю бойлы, поэтому хватает мне надолго. Ну, можете посмотреть рыбалки на моем канале, где я ловлю на эти бойлы. Всем, кому понравилось видео, ставьте лайки. Спасибо большое за просмотр. Подписывайтесь на канал, заходите к нам в группу ВКонтакте, делитесь фотографиями, уловов, впечатлениями, мыслями. Всем спасибо, пока!